Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео я вам хочу представить одну из топовых бирж, биржа у нас KuCoin. в общем здесь очень много хороших новостей и обновлений по данной бирже, также вы должны знать, что у них имеется свой токен и как вы видите в последнее время биржевые токены стали очень актуальны, то есть мы можем здесь получить хорошую прибыль, также оплачивать комиссии и много чего еще интересного, в общем сейчас мы это все рассмотрим. Что мы имеем, как бы это у нас занимает седьмое место биржа на CoinMarketCap, это, грубо говоря, одна из топовых бирж, которая имеет свой токен. В принципе, по функционалу здесь ничего прям сверхъестественного такого сложного нет, здесь как можно и простую торговлю, так и профессиональную настраивать, в плане интерфейса как это все будет выглядеть. И что мне больше всего понравилось, это то, что здесь их не токен стоит сейчас небольших денег. Очень, скажем так, удобно его использовать. Оплата комиссии за транзакции. Также надо иметь хотя бы 6 токенов и держать данный токен, чтобы получать 50% от общего, скажем так, оборота с комиссий. То есть можно зарабатывать просто имея данный токен. Даже если вы не трейдер, вы купили там на определенное количество там, денег себе данных токенах, и они у вас просто лежат, то есть это будет вам уже приносить прибыль, будет делать для вас хорошие деньги. Соответственно, я вам чуть позже покажу стоимость данного токена. Что мне еще понравилось? Здесь мобильное приложение, то есть с помощью мобильного приложения точно так же можно 24 на 7 торговать, ни у кого никаких сложностей возникнуть не должно. Мне кажется, скоро вообще все начнут торговать только через мобильные приложения, потому что это очень удобно. Что у нас еще здесь? Объемы торгов впечатляющие. И самое главное, то, что хочу подчеркнуть, здесь не обязательно верификация по паспорту, что для нас это может быть очень-очень хорошей новостью. Я думаю, для страны СНГ это очень хорошо подойдет, чтобы не было там различных проблем. И многие хотят торговать анонимно. Эта биржа нам это предоставляет. То есть у нас как бы... Все, что нам надо. Анонимность, моментальные выводы в течение 10 минут, то есть моментальные переводы, максимально все быстро торгуется, хорошие объемы на данной бирже есть. То есть можно будет хорошими суммами управлять, переливать, торговать и выводить. То, что поддержка 24 на 7, это само собой. В принципе, ребята работают давно, я думаю, вы сами уже многие знакомы с данной биржей, поэтому как бы это не какая-нибудь там новая биржа, которая только появилась и начинает какие-то заманухи кидать. На самом деле здесь очень много всего интересного. Как вы видите, занимает седьмое место. А, как Можете наблюдать, Binance токен взлетел, какую цену себе подхватил. Соответственно, в скором будущем и Kucoin токен точно так же взлетит. Средняя цена сейчас около 5 баксов, плюс-минус там прыгает, Но сейчас это как бы несерьезно, если опять же, смотря в каких объемах собираетесь покупать, либо торговать данным токеном. Поэтому я думаю, что данный токен ждет примерно такой же хороший взлет, возможно даже лучше. По цене вы можете наблюдать, он уже как бы был в принципе неплохой взлет. До 6 долларов взлетела цена с тем, что до этого токен там стоил там, в районе доллара, доллара с копеечкой. Поэтому я лично для себя думаю придержать данных токенов, а, как бы я там не такой прям супер трейдер, что зарабатываю на трейдинге, да, там торгую. А, для меня будет более актуально придержать данный токен и подожду, когда цена взлетит. Я думаю, так большинство людей будет делать, потому что профессионально заниматься торговлей, даже там пускай в упрощенном интерфейсе, надо ну, очень много провести анализов, провести аналитики. Что еще интересного? Также у них тут новостя вылетают, можете за ними наблюдать. Различные конкурсы будут проводиться. То есть там сейчас можно получить просто банально три их токена: зарегистрировались, прошли викторину. Если вы на все вопросы ответили правильно, вы получаете 3 токена. Как по мне, по данному курсу даже 15 баксов за викторину это очень приятно и соответственно можно еще купить на 3 э, токена получается, точнее 3 токена докупить и у вас будет 6 токенов которые вам будут приносить 50% с комиссии за транзакции а, также еще другие там трейдерские конкурсы идут а, будет делиться призовой фонд 5000 долларов а, в токенах KuCoin и соответственно Блин, это больше для трейдеров подходит. Как по мне, самый актуальный вариант – пройти викторину, прикупить себе еще токенов, и, конечно же, следить за новостями, за обновлением биржи и вовремя покупать, продавать токены, торговать. В принципе, на этом самый простой вариант, как можно заработать денег. Лично, как по мне, даже поинтереснее, чем будет Binance, данная биржа, потому что здесь не надо приходить, проходить Обязательную верификацию. То есть сейчас не каждую встретишь биржу, на которой, э, скажем так, можно торговать без верификации. Либо попросят потом, где ты зовешь легко, бабки легко заводятся. Я а потом поторговал, решил вывести свою маржу, либо вообще все бабки вывести. И сразу просит пройти верификацию. Здесь же с этим таких проблем вообще никаких нет. Как, заж... как завели бабки, как зашли, также в течение 10 минут они у вас и вышли. То есть криптовалюту точно здесь также можно купить через карту. То есть мастер виза, удобно, максимально просто, никаких обменников искать не надо. Купили, поторговали, заработали, бабки вывели. Но опять же, я хочу сделать акцент это на двух вещах. Нет верификации, это раз. Второе, большой потенциал у данного токена. Максимально удобно, максимально просто все это работает. В принципе, у меня на этом как бы все. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данной биржи, по поводу данного токена. Лично я в этом вижу большой потенциал, потому что Binance, возможно, скоро подвинется с первого места. Так что будем на это надеяться. Ну, на этом у меня все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.